Всем привет! Сегодня вы узнаете, как приготовить замечательный шоколадный бисквит. Когда мне требуется приготовить шоколадный торт, я использую именно этот рецепт для приготовления шоколадного бисквита. Для приготовления бисквита шоколадного нам потребуется 250 грамм муки высший сорт или для Аргентины 4.0. Еще нам потребуется 1,5 чайной ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соды, щепотка соли. 200 грамм сахара, 3 яйца, а также на потребуется конечно же, ваниль и лимонная цедра, 110 грамм растительного масла, 200 грамм воды, которая будет у нас в последующем, в последующем кипяток, и, конечно, 60 грамм какао-порошка. На этом все, начинаем готовить. Предварительно подготовим форму. Форма нам потребуется 20-23 сантиметра, оптимальная 22 сантиметра форма. То есть будет она и не сильно толстая, и не сильно тонкая, и диаметр будет идеальный. Но можно взять, если у вас нет формы 22, возьмите или 20, или 23 сантиметра. И обязательно сейчас прямо отправляемся и ставим в духовку на разогрев на 180 градусов. Берем глубокую емкость и венчик. Уникальность этого рецепта в том, что он простой и не требует миксера. Предварительно просеиваем муку вместе с разрыхлителем и содой. И мучную смесь кладем в миску, где будем замешивать тесто для бисквита. Затем кладем сахар и размешиваем все с помощью венчика, тем самым насыщая мучную смесь кислородом. Кладем яйца Затем Берем ванильную эссенцию Если ванильной эссенции нету Можно заменить на ванильный сахар Берем лимон и натираем цедру Если вдруг нету лимона Можно заменить на апельсин Но ну, рекомендую все таки лимон Затем берем растительное масло и наливаем мучную смесь. Затем берем и перемешиваем все до однородного состояния, чтобы не было сухих ингредиентов. Воду доводим до кипения, то есть чтобы был кипяток. И затем в кипяток высыпаем 60 грамм какао порошка все тщательно перемешиваем долго перемешивать не надо он быстро все это размешивается Все эту смесь из какао выливаем в подготовленную массу берем венчик и аккуратненько все перемешиваем до однородного состояния. Должен получиться вот такое замечательное тесто. Посмотрите, какая консистенция даже получиться. После этого подготовленную форму выливаем смесь. Отправляем все это в духовку на 180 градусов примерно 35-50 минут. Накроем фольгой. Обязательно фольгу сверху проткнуть в несколько местах, чтобы пар выходил наружу. Минут через 15 после того, как вы поставили бисквит в духовку, снимите фольгу и допекайте до конца без фольги. Проверяем готовность с помощью деревянной палочки и смотрим, чтобы не было остатков теста. Даем бисквиту отдохнуть минут 10-15 и спустя это время достаем бисквит из формы. Вот такой получился замечательный наш бисквит.